всем привет Паша привет, привет и как вы догадались дорогие друзья сегодня у нас очередной обзор и не просто обзор а мы будем сравнивать топ-5 самых дорогих объектов недвижимости в нашем городе то есть жилых комплексов Паша С расскажем вот расскажем погнали Давай. Начнем, пожалуй. Итак, друзья, сегодня мы подготовили вам топ-5 ЖК с самыми нечеловеческими ценниками <с> в городе Екатеринбурге. И это прекрасно, я считаю. Потому что, ну, не хватало, не хватало в нашем городе достойных жилых комплексов для достойных людей. Ну, сами посудите, хочешь хорошо ездить, покупаешь Мерседес Бентли, да? Ты же не будешь ездить в трамвае как все. Для этого нужен соответствующий ЖК. Вот мы сегодня об этом и поговорим. Соответствуют ли эти ЖК тем э, заявкам, которые они, собственно говоря, предъявляют э, покупателям. Вот. Но в то, что такие э, ЖК есть, я считаю, что это прекрасно. А еще прекраснее, что есть такие люди, которые покупают э, в этих э, ЖК. Итак, поехали, дорогие друзья. И пунктом номер один у нас будет... Ну, давай поговорим про Ривьеру. Ривьера, дорогие друзья, Ривьера, сколько, сколько мы слышали об этом жилом комплексе. Сколько раз я писал, что газоблок это не материал для, для наружных стен. Ну, давай начнем, наверное, с чего? С цен, с абсолютных цен. Почему ты ее ставишь номером один или мы не будем по рейтингу выстраивать? Просто пять. Мы не будем по рейтингу выстраивать. Ривьеру вот так, я... Я поставил по одной причине, она сдалась давно и все еще продается. <с> То есть она сдалась в конце 2019 года в продаже. По радио говорят, что очень мало квартир, но если зайти на сайт, еще есть из чего выбрать. Кстати говоря, очень удивительно, потому что обычно сейчас такая ситуация, что ЖК еще достроиться не успеет, а квартиры уже все разлетелись. Как так? С чем связано? Может быть это слишком премиальная жилье и не все могут себе позволить а, сугубо мое личное мнение ребята сделали слишком большую ставку на концепцию и локацию и не особо озаботились тем что ну, помимо этого дают внутренним подребить. содержанием да да то есть ну, как бы внутренним содержанием э, планировочными решениями их гибкостью да как мы с тобой замечали отделкой э, функциональностью то есть там вот эта вот история с единой галереей которая по первым этажам когда мы ходили на экскурсию если я правильно услышал то там, лифт ходит в одной секции из другую там что-то люди чуть ли не через окна мебель в итоге затаскивали потому что в общем какая-то такая история с непроработанным проектом на мой взгляд опять же сугубо на мой взгляд и на мнение которое я слышал который вот ценник заявил очень высокий но соответствует ему по нескольким критериям да по некоторым критериям в частности там материал наружности нет так не родится а эти люди в этом классе там 200 плюс тысяч метров квадратных, они не особо готовы на компромиссы, на мой взгляд. Ну да, я тоже так думаю, что когда ты покупаешь что-то премиальное, то там премиальным должно быть все включено. Удобно, да, это, да функционально. Сервис должен да, да, быть. Да, да. Ну, ну, давай с ценника, давай с ценника. Как, о, о каких ценах речь ты идет вообще? Ну, там остались без, только большие квартиры, да, но это там, 200 215 тысяч метров квадратных Есть, но есть самые большие, даже 160 тысяч метров квадратных. Что-то осталось. Вот. Mm -hmm. ну, в общем. Но это очень большая квартира. Это очень большая квартира, да. Очень Ну, квадратов и так далее. То есть на любой вкус и кошелек найдется варианты. Давай, давай, наверное, о соответствии критерии, да? Высокие потолки, то есть 3,45 метра, хорошо. Окна, шуко. Есть, практически 3,5 метра. Да. Окна, шуко, хорошо, я считаю, там хорошая линейка, да, безусловно. Сервисная составляющая, то есть там еще появляются рестораны, кофейни, да, там всякие нотариусы, в общем, услуги в рамках комплекса. нас понятно, известный, известная сеть, да, со своим бассейном, то есть в этом плане хорошо место расположения шикарно. Место расположения просто топ спасибо ревери за то что там сделали вокруг набережной да в том числе и для горожан то есть в, в этом плане вопросов к набережной туда выход к набережной драри центр города в общем здесь как бы ну, собственно говоря вопросов нет я думаю что в этой локации можно было там не знаю и за 250 тысяч метров квадратный продавать легко но опять же надо нужно было как-то более комплексно упаковаться что ли. я тут хотел у тебя про транспорт спросить и сравнить типа мы тут разбирали про людей как широкой речки бедняги будут там или с компрессором уезжать но я так понимаю, что здесь машина есть у каждого члена семьи да. даже, даже, даже включая первоклассника да. с, Случай со своим с водителем в случае с Риверой, кстати, если я правильно увидел в, на портале наш дом, то обеспеченность парковочными местами там выше, чем количество квартир ну что в принципе положено в этом. поэтому да, не по одной Потом машине квартире. на семью но кстати, о парковке я позвонил владел продаж и нескромно уточнил, сколько же она там такая родимая стоит. И ну-ка, ну-ка, внимание! Сейчас мы узнаем стоимость парковочного места. Я был, честно говоря, в шоке. то есть Я спросил в контексте: что вот хочу брать большую квартиру, есть ли какие-то специальные условия? Там, паркинг в подарок, ну, в конце концов, да, да там квартира 40 мультов. Подарите вы мне этот паркинг. Мне сказали, первое, мы не продаем паркинг отдельно, но это понятно. Все там хотят паркингом пользоваться. А второе, три мульта. Три миллиона рублей парковочное место. За бетонный... Машина-место Я спрашиваю, есть справедливость на свете? За уголок Ну, в общем, у богатых свои причуды Я называю это так, то есть, скорее всего там, Человек, который берет квартиру В Ривьере, даже ну, Не будет рассуждать о том, что откажусь я От паркинга или нет да. Ребята, чтобы вы понимали, однушка в солнечном Стоит дешевле, чем парка мест... Нет, в солнечном сейчас поищи Еще однушку за 3 миллиона Все-таки цены сейчас нынче не только в классе Ну все, я успокоился, слава Бога. Ну, короче, да. тем не по, менее. По, по, по, подешевле. Парк. Подешевле, чем однушка в солнечном парке. Парка местно. Ну, то есть две машины на семью как минимум получается. Ты платишь 6 миллионов за то, чтобы Хорошо. припарковать да. свои. Да. Подняться на лифте на свой этаж. А, в целом, как бы, то есть моя главная претензия, безусловно, это к э, материалу стен. Я все-таки считаю, что это должен был быть кирпич. Э, причем, если я правильно понимаю, то там был заложен изначально архитектура кирпичного дома в эти пилоны, да, много несущих элементов, которые ты не подвинешь гибкость пространства, она ухудшена а в итоге тебе дают газоблок, в котором функциональности нету и не кирпичный то есть если человек берет кирпичный дом, он готов смириться с тем, что функционал ограничен а когда ты получаешь ограниченный функционал, в обрамленный газоблоком, уже вызывает вопросы но возможно, возможно, кто-то на это внимание не обращает то есть Факт этот фактом, квартиры не проданные за два года остаются Но. при такой локации Какие плюшки там есть еще? Вентиляция, умный дом? Да, там ну, да то есть окна, как я уже сказал, там, да, Шуко хороший профиль Приточная вытяжная вентиляция, ну она есть В общем-то система очистки воды Но мне кажется усредненно, вот есть такой, назовем это гигиенический минимум Который, наверное, все герои нашего сегодняшнего обзора должны вот соблюдать То есть очистка воды, вентиляция там, галерея, каких-то там инфраструктурных объектов на первых этажах. Все это в Ривьере, учитывая локацию, понятное дело, там же еще рядом вот эти вот особнячки с хорошими ресторанами. То есть в этом плане прям топовая история. Вопросов никаких нет. Ну, в общем, ребята, если у вас нету каких-то сильных завышенных претензий к кирпичу, про который Паша рассказывает, или к планировкам, которые не... В... Да, то, то есть там же еще вопрос количество квартир на этаже. Там их в секции от трех до четырех, и это Определенная шикарная камера, шикарная. да, да, да, как то есть да. двор, двор соу-соу, э, там деревянные эти сносилы, коллега моя недавно восхищалась, что аж даже кулеры стоят во дворах в беседках, представляешь, какая, какая роскошь для премиального класса, ну в общем-то вот. Ну двор шикарный, понятное дело, там Хорош... озеленение там. Хороший, да, хороший, не скажу, что шикарный, хороший, то есть там э, не брусника, скажем так, во дворах, но в, вполне достойный. Ну, про планировки, опять-таки же, мне кажется, здесь смысла большого рассуждать нету. Люди, которые покупают там квартиры, они обязательно заказывают дизайн-проект, делают перепланировку. Если я правильно тебя понял, там осложнена перепланировка, да? Да, есть свои приколы. но, в принципе, все решаемо, так что. С грамотным специалистом. Так что, ребята. Все расскажем, покажем, решим и сделаем, если есть такое желание. А, ну, что еще мы можем сказать про Ривьеру? Ну, в целом, что? Ну, как бы застройщик, то, что мы не проговорили, да, Ривьера Инвест и КБ, вот ребята построили речный комплекс а потом ушли в, в какие-то там в Южный сад в Веер парк ну, в общем-то довольно странный для меня крен но ну, окей где земля была там и стали строить то есть в целом как бы, в, в Ривере безусловно неплохое дело, место общего пользования консьерж ну вся вот эта вот история которая должна быть в классе жилья она там есть mm -hmm. Ну, да, для меня, конечно, немножко странным фасады показались, то есть вот э, вся вот эта... Ну, вот, они так, попытались, так, да, современ... сохранить какой-то консерватизм такой, мне кажется. Да. Ну, потому что это центр, там сталинские дома, то есть окружение какое-то соответствующее. Ну, При этом никто не помешал рядом вот какой-нибудь Эверест, который никак не пишется с обликом Ривьеры и, <laughs> и что-то... Да. В общем, кто, кто о чем договорился с администрацией, мое ощущение здесь такое. Но фасад, он такой. Ну окей, в общем, первый номер у нас это Ривьера, ее мы обсудили, если остались какие-то вопросы, ребята, то обязательно пишите, ответим ну или вдруг у вас есть опыт проживания и вы захотите поделиться им как вы мебель заносили в окно <laughs> или через соседний паркинг тоже можете об этом рассказать Ну а мы переходим к номер два и это давай форум сити опа форум сити мне кажется как это отлично ребята архитектурная доминанта да то есть в центре города локация там улица родищева тоже понятно там все что есть вокруг там. гринвич торговый центр дендрарий недалеко Павлика Морозова в другую сторону можно прогуляться. Ходят трамваи, троллейбусы. Троллейбусы. Ну, ну мы же понимаем, что в этом классе люди прям заморачиваются за общественный транспорт. Ну подожди, а как к ним будут уборщики, мойщики, гувернанты домой? Они не заморачиваются. Явно ты не выбираешь квартиру, чтобы уборщице удобно было добраться до твоего дома. Вот, ну, безусловно, своя атмосфера, на мой взгляд, форум здесь это такая золотая молодежь, должна любить именно там жить там это инфраструктура, клубы, бары, рестораны, чего, чего угодно, там еще там своя, как это на месте бывшего рынка, да, должна быть своя там фермерская история с продуктами и так далее. Главное, опять же, хорошая отделка мест общего пользования. Отличное, на мой взгляд там озеленение двора да там с э, разноцветущими растениями да. на крыше своя но на мой взгляд извините что перебиваю на мой взгляд ну вот опять же мы же как, как то даже немножко сравниваем то на мой взгляд гораздо сильнее чем ривьера проработка проекта безусловно и проработка проекта и архитектура фасада ну вот я говорю в целом проект и проекта. дворовая вся история и прилегающая территория все прям на… там, там даже же есть эти кусочки цивилизованные велодорожки которые Прямо, за пределами комплекса. прямо на уровень выше и прям видно невооруженным глазом но ну, там голландцы по моему проектировали. да да да <смех> лес или как-то так бюро называется вот а, безусловно наверное поэтому в форум-сити в доме который сдается в следующем году вариантов уже нет а в домах которые вот сдались там 2020 год <смех> уже давно, <смех> не <смех> уже давно <смех> нет <смех> вопрос как раз проработки опять же там потолки тоже в хорошей в этом классе, 3 метра, да, архитектуру мы с тобой проговорили. 3,5 половиной это рань, то есть здесь у Ривьеры это получше, 3,5 метра, У Ривьеры получше, но у Ривьеры – это другая история. Двор проговорили, сервис, понятно, консьерж, видеонаблюдение, гигиенический минимум, как я это назвал, да. Но там же тоже все вот эти вот всякие внутри кафешечки, сервисы. Там тоже внутри вентиляция заведена, а? да? Да, да, но я говорю, вот эта история про то, то, что называется must have. Ну, а материалы, ты говорил, что вот, ну, что смотреть? вот кирпичик, кирпич, <свят> кирпич А окна? Спасибо, все как надо. Слушай, по-моему, по-моему там рихау, но ну, я не буду врать. Ну, пониже это чем шуко, конечно. Может быть. Классно. Может быть. Но, слушай, блин, наверное, наверное, рихау, врать не буду. В общем, а... Главный, главный нюанс проекта Форум-Сити, который виден невооруженным взглядом со стороны, это гигантская плотность. Гигантская плотность, а -а -а. высотность отнюдь не ривьера, да, то есть а посадка вот на этот пятачок и как бы... Те квартиры, которые были видовыми, которые выходили в сторону улиц, которые не в соседнюю башню, они, понятно, проданы и проданы за хороший ценник. И как бы все остальное, это все-таки определенный компромисс с седовыми характеристиками. где-то как-то между домами с одной стороны у тебя будет вид на одну улицу, с другой ты будешь в соседнюю высотку любоваться. То есть, ну и соответствующая. Ну что говорить, одним словом голландцы, они специалисты. на В пятачок упихать максимум. Впихнуть не впихуемое, как говорится. Впихнуть не впихуемое, но надо дать им должное. Они сделали это очень элегантно. Они сделали их вот такой амебообразной формы. И у тебя нету как бы прямого контакта вот так вот окно в окно. Как это сделал этот Давинчи. Винчи? Жилой комплекс прямо напротив юности. Две башни стоят вот так вот. Это вернисаж. Ой, пардон. Вернисаж, ребята. Это не Давинчи, Vinci. Извиняйся. Да еще не достроили, к сожалению. это вернисаж. Я бы вопрос задавал. А че вот так-то не повернуть? Ну, хотя бы вот как-то под углом, и тогда не было бы прямого контакта окно в окно. А тут как бы нет. Ну, короче, у них вот такого нет они это избежали этой да, истории это очень было. продумали эту историю продумали. несмотря на плотность там в общем-то все довольно так неплохо но а с этим <coughs> опять связан еще один нюанс планировок да то есть вот эти вот неправильная геометрия очень много света очень панорамные окна но хрен его знает, как что расставить тут без специалиста, по-моему, черт ногу сломает. Ну да, там очень сложно, тем более есть очень такие интересные планировки, очень непростые, которые, ну, прямо вот... Все они называются однушки, да. что 80 квадратов, что да. 200 квадратов. Ну, в общем, как бы... Без бутылки не разобраться. Без бутылки не разобраться, без специалиста тоже. Но я думаю, что... Да, кстати, обращайтесь к специалисту. Он с вами. Как бы есть любители такого формата жизни а, да, мне да. кажется, что это в основном молодежь, хотя безусловно наверняка есть и семейные люди, но как бы чтобы понять, хочешь ты жить в этом комплексе или нет, а цены там тоже не гислые, да, начнем с того, что там 186 метров квадратный это минимум, а 225 это максимум, и как бы разбежка по площадям там 30 квадратов ты нигде не найдешь не то что 19, ну, да, то, да, будь добр как бы платить за качество жизни главный на мой взгляд нюанс относительно всех героев сегодняшнего обзора это плотность, плотность Ну и... с парковками там соответственно все нам Ну обеспеченность неплохая два с половиной мульта вы уже поменьше чем речь два с половиной два с половиной мульта ребята опять же никто это не продает никому кроме жить квартир и никаких спецусловий на эту парковку нету ну то есть застройщик понимает что кто хочет купить квартиру, тот купит парк. О, Никаких а, дополнительных не плюшек нет. за это не надо давать и цену снижать не надо, все равно То есть люди покупают, в общем-то, не бетонный мешок, а комфорт, собственно говоря. Ты платишь за комфорт, потому что... А куда машину-то ставить? Безусловно. Ну, ну и застройщик форум, известный в городе, чего только не строил. Да, Тихвин известный, самый, наверное, известный клубный дом, морально устаревший немножко построил. Вот Ольховский парк, солнечный весь, флагманский девелопер. В общем... На мой взгляд, в ожидании и реальности, там, там, где они обещают что-то хорошее, они строят что-то хорошее, там, где условно в солнечном решили наткнуть какой-то бюджетный вариант, там появляется бюджетный вариант. То есть в этом разрезе никаких вопросов. Я от себя, как житель города, хочу сказать, что вокруг Форум-Сити гулять приятно, приятно пройтись Безусловно. по этим улочкам. Чувствуешь, там, да. Чувствуешь себя, как немножко в Европу попал, это однозначно. То есть Тут ребята молодцы. Ну что, переходим к номер три. Давай перейдем к номеру 3, пусть будет это наш любимчик-неповторимчик Тен ну, О, И неужели и он самый строит... рядом с... Премиум. Как премиум, рядом с Белым домом с нашим. 19.05. 19.05. Тен, ребята, ну давай рассказывай. Ну что, в отличие от предыдущих героев и, наверное, всех последующих, это у нас... Точечная застройка, по сути, да? То есть воткнули, рядом недовольные жители, которые, по-моему, все еще в судах. Это же хулиганство! Учтите, я буду жаловаться! Может быть, поэтому мы все еще не вылезли толком из нуля, хотя уже, наверное, год как запустили продажи. Главный плюс, как Тен позиционирует его себе, это типа... Место. Э, место. Хотя на сегодняшний день это место с точки зрения инфраструктуры да никакущий. Ну, на мой взгляд то есть что там вокруг хаят гостиница классно сходи в гостиницу белый дом сходи в резиденцию Я просто сам там на, на антона валька в офисе сижу ну что там жизнь март недавно открыли вот хорошо что говорят, доступности то есть как бы ну, это как плюс так и минус но но мы же с тобой видели новый проект сити мы видели что га... у гмк запустил гастромол а он прям вот ну прям, типа вышел и в гастромол попал <coughs> мы видели проект который, по-моему, НКС строит по проекту японского архитектора торгового центра четырехэтажный на Жукова. То есть инфраструктура там будет, инфраструктура ультрасовременная, ультранасыщенная, но сейчас застройщик занял какое-то в, в рекламной кампании промежуточную позицию. Мы вроде в центре, но в классном месте, хотя оно сейчас не классное. При этом мы удалены от пешеходного и автомобильной трафика. Если у тебя там два торговика и гастромол появятся, то как бы сомнительно, что ты удален от пешеходного трафика и рядом с Сити. Вот. Ну и в целом, как бы, опять же, там кирпич, слава богу, вроде как, хотя из котлованы еще не вылезли, невозможно убедиться. Вот, опять же, приточка, вентиляция, вся вот эта история, хотя. На сегодняшний день все, что есть на сайте, вот Тен, как я говорю, год назад, наверное, запускал продажи, ничего толком не рассказал, в чем бизнесовость. То есть, вот там многие герои наши там, называют марки там, вентиляционных установок, марки тех самых упанор, не упанор, ну кто прокладывает коммуникации, приборы отопления, какой-нибудь там премиальной линейки. Здесь. Главное, что я прочитал, я даже дословно сейчас прочитаю, жемчужно кирокотовая цветовая гамма фасада. Это вот, это вот все, что я на сегодняшний день понимаю из облика. Из чего как бы, комбинированный фасад, не комбинированный. Вот ничего, никакой конкретики, которая бы, знаешь, вкусно продавала дом, нет. Но может быть хоть известна высота потолков? По Потолки, по-моему, там 3,3 да, метра и как бы... Это неплохо для класса жилья но я еще раз говорю что вот на мой взгляд такие проекты вот как форм сити да вкусно продают да, да очень то есть там голландское архитектурное бюро там э, деревья с каких-нибудь питомников завезенные вот все вот это тебя так о, обволакивает и ты такой вот я буду жить примерно 1905 несмотря на цене которые, кстати тоже нескромные весьма нескромные 190-230 тысяч за метр квадратный на сегодняшний день вот чего-то чтобы ты сказал такой ребята вот стоит Нету. Возможно, это чисто моя догадка, просто есть люди, которые знают ценность близости рядом с Белым домом. Может быть, прям там они и работают. Может быть, там есть Может быть, там тайный ход. Ну, то есть, на мой взгляд, то, то, то, что мы знаем на сегодняшний день о проекте, не позволяет заявить такую стоимость, если не учитывать вот какие-то такие истории близости к. Власти, мужчин, назовем это так Ну и определенный контингент, наверное, формируется который. То есть парковка там Тоже, кстати, обеспеченность хорошая То есть там, по-моему, чуть больше 80 квартир и 80 мест, вернее, и 70 квартир То есть больше, чем одна Ну, точная застройка Точная застройка рядом с огромной инфраструктурой будущего сети вот все, что я могу на сегодняшний день сказать, застройщик Тен уже неоднократно становился героем нашего сюжета в плане ожиданий реальности. Честно, но ну, из у Тенна из опыта, да, в отличие там, от Форум Сити, который Тихвин Форум, который Тихвин сделал. У Тена из опыта более-менее бизнесового Эверест. Сказать, что он удачный, ну, мягко говоря, нет Поэтому будем надеяться, что в заявленном классе застройщик поднимет свою планку Ну, и экопарк еще, да, ну сложно сравнить бизнес-класс Будем надеяться, но пока как бы котлован раскопаны в центре города уже больше года Что-то какие-то проблемы опять с сетями, что-то какая-то такая история Нарезка квартир, кстати, опять же, вернемся к критерию бизнес-класса То есть здесь есть этажи, где есть 7 квартир на этаже Насколько это соответствует бизнесу? Преми, ну, и бизнес. даже премиум, мы даже не то, что бизнес, мы же как-то, мы же к самым дорогим идем. Да, ну, и, я так ну, понял, я, это... я, может быть, в кадр покажу, да, ну то есть э, вот, вот однокомнатных квартир вот здесь вот видно, да, то есть раз, два, три, пять однокомнатных, четырешки и две двушки. Ну, бизнесовый ли это резко? So -so. Хотя там выше это же получше нарезка Я немножко скептически да, настроен в отношении э, э, там, стоимости этого проекта На мой взгляд, она учитывает какие-то дополнительные факторы, которые не про рынок Ну, в общем-то, дорогой объект у меня складывается впечатление, что они сами не знают, как они хотят продавать. Тогда может быть нужно. Не нужно. Понятно. Разжите хотя бы. Вот это попробуйте. Главное, цену выкатили и все. А что там будет, как там будет? Знаешь, нету никаких описаний. Ну, как бы четких, вот прям. И у меня, честно говоря, сложилось впечатление следующее. То есть, вот судя по тем историям, которые мы знаем, которые происходили с Теном, ну, взять, например, и Екатерининский этот парк, то есть сначала одно на сайте потом другое, сейчас третье там, ну, постоянно это что-то меняет. Ну, екопарк все-таки сам по себе сложен, проект, они живут ну, у я другого застройщика. Ну, я же как обыватель, сынур, я, да? я же ничего не придумываю, вот я как вижу глазами, так и говорю. Соответственно, не кажется ли тебе, что это какая-то такая попытка подстелить заранее соломку, если что, переметнемся во что-нибудь новенькое? Это попытка не обещать, чтобы не разочаровывать мое ощущение ровно такое потому что нормально когда на старте продаж ты запускаешь сырой продукт ты не особо там типа какие-то какую-то конкретию в ночь но когда блин он уже не месяц не два продается а на сайте по-прежнему вот эта терракотовая гамма вызывает вопросы возможно застройщик не станет удалять меня из комментариев а сам подключиться к нашим комментариям Ребята, я... и добавить конкретики сделать пылью преодолеть пространство и простор, Нам разум дал стальные руки крылья, А вместо сердца пламенный мотор. Я до сих пор, значит, прошу, ребята из стена подключитесь, прокомментируйте, ну, как, как бы... Мы-то на... что на... видим, то поем. Да, может быть, мы чего-то не знаем, э, того, что знаете вы, и наверняка это так, поэтому, пожалуйста, напишите, подключитесь, а может быть, отдельно ролик с нами захотите снять. Может, мы что, вообще все неправильно тут снимаем и думаем неправильно. Так что давайте, напишите, и мы с удовольствием. Ну, а вы, дорогие зрители, пишите свои комментарии по этому поводу. Может быть, кто-то из вас уже купил там квартиру и и. и, и, и сейчас сидит, говорит, что вы здесь, парни, вообще. А, и, и знает больше информации, чем мы знаем. Ну, а, а остальные просто пишите вопросы, если они у вас есть. Все, на этом я предлагаю об этом комплексе э, завершить. Да, переходим к следующему. Номер 4, это у нас. Ленина 8. Ленина 8, ребята. Я слышал он ты сам себе рассматривал там вариантик да было делом так я и в форуме рассматривал а ну в общем. И, а, ленина 8, что 8. ленина 8 принцип недвижимость очень хорошая локация на мой взгляд в плане близости к центру да, да. еще ближе чем все остальное спорная ну там спорное окружение да, домов ну они просто там Есть. старые, но там, типа как бы контингент скорее всего там абсолютно нормально да очень интеллигент интеллигенция да с нехилым кошельком назовем так вот что в ленина 8 подкупало раньше меня лично это там относительно невысокая этажность но там одну из последних башен, которые они заявили стала 28 этажкой такой фаллический символ. Так, да, с самого Сильтрия. начала это было понятно. Да, да, да, да. Это это было понятно, это обусловленная экономика, но, на мой взгляд, как бы, вот э, там, это же новый Тихин называлось, вот э, с приходом 29-й Наташки во двор, э, концепция Тихина слегка претерпела изменения и э, там стала менее выигрышной, назовем это так. Ну то есть, если бы убрать 28 этаж, то было бы вообще все прекрасно. Да, но как бы надо понимать, что Ленина 8 я, наверное, года 20-20,5 назад с клиентом рассматривал еще за 100 тысяч метр квадратный при той локации, так что как бы там и ценник получился изначально довольно демократичный. Это потом весь рынок пошел куда-то в дребедении, на Лени и за 270 тысяч можно метр квадратный. 270 тысяч метр квадратный. Да, и это причем это большая квартира на высоком то есть, не, не, не студии. То есть, получается, это у нас сейчас самый дорогой товарищ? Ну, мы оставим за скобками этих самых ребят в Скандинским ну, или обсудим потом. Вот. Но в целом, да, в целом, э, в абсолютно ценовой категории, наверное, да. Наверное, с... То есть Ленина 8 сейчас самый дорогой. Лот. Назовем самый дорогой лот. Может быть, коллеги из элитного сегмента меня поправят, но дороже я не нашел 570 тысяч Что люди получают за эти деньги? Ну, это концепция того же Тихвина, да, то есть там бассейн, вся инфраструктура на первых этажах, закрытый двор. Тут, на мой взгляд, в принципе, недвижимость большее право имеет говорить о том, что будет неплохая архитектура. Ну, есть проекты, mm -hmm. где они справляются. Ну, кстати, моделем. неплохо выглядят они. Да, понятное дело, кирпич, понятное дело, вентиляция, понятное дело, вся вот, вся минимальная начинка, она есть, ну и локация. Локация, что там, не знаю, метров, наверное, 700 до площади пятого года. Поэтому есть, кстати, последний комплекс запустили, совсем камерный, что называется. Там и этажность 11, по-моему, и квартирная на этаже 3-4. Поэтому есть для любителей. Но вот моя единственная претензия к проекту глобальная, это вот 28-этажечка. Но с точки зрения экономики все понимаю. Ну, а высота потолков э, из чего окна материалы ну понятно кирпич ты уже назвал окна какие? Ну, окна тоже по моему рехау. высота потолков э, 3 метра но есть и там 42 для любителей высоких потолков Это, в общем то все то есть подземный паркинг, понятно многоуровневый с кстати цена парковочки миллион восемьсот о а у дэна мы не проговорили миллион пятьсот о, -о, О, так что немножечко это сбавили градус. Кто за дешевую парковку вам? Это, наверное, для тех, у кого большой автопарк и нужно что-то с ним делать, для тех, у кого большой автопарк обычно не возникает вопрос полтора миллиона или там два-три воткнуть. Но мне кажется. Хорошо, ну то есть здесь уже какая-то какая радостная новость на, да, фоне, но, на фоне цены в Ривьере. Если я правильно посчитал, опять же, обеспечение с парковочными местами, она хуже, чем у этого самого, у Ривер и у 19.05. Вот поэтому может быть оно и <с дешевле ну что здесь давай с точки зрения планировок наверное, поговорим они здесь более правильные не да да да форум сити вот в этом плане то есть они такой прямоугольной квадратной формы в общем-то в основном это хорошо с точки зрения проектирования проще там ну что понятно как все влазит обеспечивается что со двором двор вроде бы достаточно большой там азили ну за счет 28 меташки сократился но в целом да ну то есть принцип первомайского 60 может быть для желающих приобрести ленина 8 я бы рекомендовал бы посетить, то есть, с точки зрения. Ну, это точная застройка. Ну, с точки зрения там, камерного дворового пространства неплохо проработан. На мой взгляд, можно отсылаться к этому опыту застройщика, чтобы понимать, что тебе дадут на Ленина 8. Угу. Хорошо. Ну что, Ленина 8 обсудили. Ребята, если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Ленина 8, что вы хотите нас спросить или наоборот рассказать про этот жилой комплекс, но ну а мы переходим к последнему, к новичку, к жилой комплекс О, на Хохряково. Слава Богу, я уже запереживался, ты говоришь, на слово новичок нет, нет, нет. может вызывать Все разные... Дом, дом на Хохряково, у, -у ГМК. Почему новичок-то? Ну потому что он стартанул в продажах вот там, месяц, и как мы с тобой получали рассылочку, осталось один квартир всего. Опаньки. Вот так все раз и улетел. Ну, слушай, мое ощущение, опять же, что у ГМК, как в случае с Макаровским, очень много чего распродал внутри структуры. Ну, то есть наверняка есть люди с неплохим достатком, которые любят свою компанию и предпочитают жить жителей своей компании, тем более, что там первые блины типа Макаровского на горну получались неплохие. Поэтому вот что есть, то есть. То есть у меня элитный брокер недавно комментарий давал, что типа как вообще это может стоить там 200, 20 тысяч метр квадратный, если рядом три нити готовая, если как бы э, здесь вообще там, э, э, локация то же самое, что у форм Сити, да, а, ну вроде как по архитектуре там такой проработки ее нет, какой-то там современный и так далее. но как бы, вот что есть то есть, то есть мы сейчас видим там однокомнатные квартиры 200-230 тысяч за метр, двухкомнатные 170, 200, трехкомнатные. И плюс там ну, до 180 тысяч метров квадратных дотягивает. А вот стартанули-то месяцок как. <смех> ну, слушай, это действительно как история с макаровским элиткой. Там, получается, когда дом вышел в продажу, то, собственно, уже ничего и не было. Ну, Макаровские элит, я, помню я проговаривал это за кадром и здесь скажу. Мне кажется, это дом, который был построен из разряда, когда собственник подумал, где он хочет жить в городе, посмотрел, что нет таких домов, создал себе идеальный с видом на набережную молотажные и собрал всех своих друзей, сказал, давайте жить, кайфовать. Там будет свой фитнес-центр, массажный кабинет на первое и так далее. поэтому я думаю, он мог бы быть э, более высокий более экономически целесообразно ребята просто построили дом для себя нормальный подход нормальный подход, я считаю в центре города прекрасно поэтому конечно. да поэтому Макаровской элиту ставим я. за скобками я, кстати говоря, ребята там был неоднократно делали мы там пару квартир и я вас могу уверить, виды потрясающие, бомбические, мне кажется, лучше нет просто ну, ну, ну водная гладь это... да водная гладь прямо... сити на заднем плане прямо... я с тобой прямо согласен река перед окнами лучших Хуже это вопрос дискуссионный, но аналогичных просто нет. То есть, да. как бы, это уникальное торговое предложение, что называется жилого комплекта. Ну вернемся к их Застройщик у ГМК, значит, все нормально, хорошо, я так полагаю. Ну, да, то есть, вот там, там же рядом несколько исторических даний, которые ребята обещают сохранить. И все так сильно благородно по старому. В принципе, Игра. учитывая в историю в Макаровском, где детский центр построили, вот, сохранив да. облик здания, я думаю, что ну, можно верить. Этим. Материал, кирпич. Да, конечно, кирпич. кирпич. кирпич. О, кирпич. Да. И вот это, кстати, как раз тот случай, когда ребята вот недавно стартанув, начинают те проговаривать про систему домофонии от разработчиков дизайна Ferrari, какая-то итальянская фирма, про там, системы вот как раз там господи, радиаторы премиальной линейки и вот так далее. То есть ребята не бояться давать обещания в отличие от перекотовой гаммы с упоминанием конкретных брендов где мы представляем что система казалось бы мелочь да потом раз от разработчика Ferrari такой итальянцы хотя что там на не вот то есть в принципе там этажность 13 максимум виды виды очень спорные на сайте есть выкладка где типа коптера снята вот окружность uh -huh. из каждого этажа можно посмотреть там мне кажется выше 10 этажа максимум можно что-то еще высматривать uh -huh. все остальное кирпичный дом рядом что-то под, под 15 этажей наверное И видов там особых нет но вот там гринвич собственно говоря но опять же главное преимущество это центр это центр это камерность определенная, то есть небольшая аттажность. Ну, а сервис весь, который сервис предлагается, то есть, есть а, все... Да, это... у ГМК сервис, у, у ГМК сервис, ну, достаточно прийти в Макаровский, кажется, чтобы там, понять, как работает эта служба. Ребята, приходите в Макаровский, вас туда не пустят, ну... Да нет, смарт... я думаю, что если вы придете и скажете, я хочу купить... Представляешь, значит, улица такой, такой снег идет, и какой-то такой человек с грустными глазами смотрит туда в теплый интерьер, где люди ходят по велносу, такие радуются, там в сланцах, в бассейн пошли... А он такой стоит и смотрит И хочет дом на Хохряково купить Но не Хохриково. может себе позволить Но какие там фишечки-то еще есть? Чем берут ребята? Да, ну вот я говорю, проговариваю еще раз Что они называют производителей там, Всего оборудования, сетей и так далее а Они берут тем, что сохраняют какое-то историческое наследие Которому ты присоседиваешься да? Там какой-нибудь музей наверняка организуют вот. И, собственно, ну что то Три метра потолки, есть пентхаусы есть крышная, ну, там, понятно, дворовое пространство символическое получается, поэтому есть крышные террасы, благоустроенные на разных уровнях, общие. Ну, в общем-то, вот этим и берут. Ну, хорошо, Паш. Тогда. Какой-нибудь каверный вопрос, конце, каверный, как обычно. Каверный вопрос в конце, как, как обычно. Ребята, мы обсудили топ 5 дорогих застройщиков. Возможно, возможно, вы с нами не согласны. Не согласны с, с мнением моим пашиным, я считаю, экспертным мнением. Напишите, пожалуйста, в комментариях, в чем мы ошиблись, что упустили, чего мы не знаем. Может быть, есть еще. Ну, я-то знаю. И я сейчас спрошу, Паша, почему ты в этот список не включил кандинский кандинский это застройщик брусника это единственный их элит объект на котором они там тренировались они там пробовали свои силы в этом классе итальянский архитектор который осуществлял авторский надзор ну да, там вся вот эта история с иностранцами. День города и. на крыше в этом году там праздновали, приглашали каких-то этих самых звезд. Да, да, я там был, мы там делали проекты в том числе. Я хочу сказать, что там очень маленькая дворовая территория, но очень красивая. В Это знаете, как японцы подходят. Вот они, у них маленький пятачок, но вот они буквально каждый дециметр продумывают и там такой дзен создают. Вот это прокандинский. Великолепные холлы. Великолепно. Например, если сравнивать с Макаровской, с элиткой. Слушай, ну, в Кандинском же еще вопрос в том, что не только парадные холлы, но даже этажные холлы, типового этажа, это вообще не Макаровский. Короче говоря, это единственный жилой комплекс, единственный дом жилой, у кого в подъездах ковры, ребята, как в отеле. То есть и заходит, ковры, стены отделаны натуральным деревом. Ну, шпон, но это натуральное дерево. Давай вернемся к вопросу, почему я не включил Кандинский, Давай. да простит меня Расскажи. Брусника. Расскажи нам про Кандинский, пожалуйста. В Кандинском <свят> осталось всего две квартиры, обе на втором этаже. Но остались. Остались, и там 39-40 миллионов, это в принципе очень дорогое жилье. Как сказала Брусника, можно там, оговаривать цену, возможно, можно ли купить дешевле. Но из соображений того, что дом... По сути, там нечего покупать, я его в этот рейтинг не добавил. Хотя, безусловно, Кандинский, если как бы говорить о претендентах на звание премиального класса в Екатеринбурге, это один из них. И как бы проработка проекта, есть там свои нюансы, да, с площадями спален по 12 квадратов, которые в этом классе, мягко говоря, не сильно, не сильно уместны, да. Есть соседство с там ТЭЦ, которые то выносят, то не выносят, то в следующую очередь. Ну, то есть как бы... А... Но зато это тоже берег, берег рейтинг... реки, это центр, это набережная, это да. доступность везде. В этот рейтинг к не попал просто потому, что... Кому надо, тот уже знает про две квартиры, которые остались, а как бы выбирать, собственно говоря, и толком не ищу. Mm -hmm. Поэтому Брусника без обид, Кандинский, классный проект, хотя я еще раз хочу сказать, что э, Кандинский, ну, строился довольно сложно, да, продавался тоже довольно сложно, как и там, вот сколько уж прошло, а все еще лоты какие-никакие остались. На мой взгляд, это опыт, который Брусника не захочет повторить. То есть они взвалили на себя великую миссию, слава богу, ее допинали и создали в городе какой-то уникальный прецедент. Yes. Но с точки зрения экономики, да, с точки зрения экономики, то есть, нет, наверное, столько желающих в городе, в Екатеринбурге да? Это уже больше какая-то московская история Вот там люди с такими ценниками очень мирятся Хотя надо понимать, что Кандинский, там, условно, его там, 230 240 тысяч метров квадратный на фоне того, что сейчас какой-то там не скучный сад, студия 100-170 стоит уже таким дорогущим не, не смотрится. Да, Но что можно только поздравить тех счастливчиков, которые успели купить и там живут. Я хочу сказать от себя, что действительно там создана уникальная атмосфера. Мне лично там очень нравится прекрасный дом Брусника, молодцы, что взялись сделали. В общем-то говоря, такой пример. Да, довели так. до ума не сильно. И отступив нигде фотографии. там они особо. Ну, я уж не знаю где, но визуально да, не, не визуально. видно, что они где-то там сэкономили. Ну то есть. но ну, и поэтому и была сложная продажа, потому что не сэкономив, они задрали планку. Да, то есть да. когда весь весь рынок и Ленина 8 условно сотку стоил, Кандинский по-прежнему 250. Да, 200 стоил. Есть... Я помню, мы ходили то, то есть, туда на, на, на прогулку, на презентацию. 200 200 ценник был. Короче, мы говорили в общем рейтинге о проектах, которых есть что покупать. Хорошо. больше чем две квартиры но у меня есть еще вопрос друзья мои есть еще есть еще объект номер семь есть <с объект номер семь про который я сейчас у Паши спрошу и который тоже Павел не включил, но мне понятно почему не включил он его в наш список, это башня и сеть. Это апартаменты, это другая история, просто потому что это апартаменты, но тем не менее люди же покупают, там живут, там тоже ценник очень-очень нехилый и это тоже можно классифицировать как жилье, мы там можем жить и мы там делали опять же не один проект. Расскажи про и сеть, почему не включил? Ну, не включил, да, потому что мы вроде как топ-5 жилых комплексов хотели рассматривать, да. Это апартаменты... Насчет живут, не живут, насколько я знаю С продажами у сети, именно продажами Этого всего сервиса, который дает башня Были проблемы, поэтому Сейчас часть этажей, большая часть Этажей переделана под длительную аренду То есть люди, которые не хотели платить за апартаменты 250 тысяч метр квадратный с удовольствием. Спокойно сейчас в месяц платят 200 И живут в этих же апартаментах Отделанных под них, ну это вот такая как-то Шеринговая экономика, да, у нас во всей красе Процветающая, безусловно Крутейший сервис, то есть, да, там Химчистка, вся вот эта вот, вся инфраструктура первых этажей ресторан корова то здесь даже говорить нечего есть у меня лично знакомый так скажем который типа вот вот арендует там квартиру говорит, я ничего не хочу больше не вашей бруснику ничего У меня все что есть нужно я спустился на лифте то в ресторане сдал химчистку ушел куда то по своим делам вернулся в паркинг заехал и так далее но как бы и сеть ну там много чего можно говорить про остекление хотя там ну, сложности с естественным этим, притоком воздуха да там открывается как-то очень не, не все любят вот эту вот слегка открывшуюся створку окна чтобы подышать свежим воздухом но если ты ее больше сделаешь есть риск туда просто выше да да да то есть как бы и сеть это непростой проект в том числе и для УГМК оказался на мой взгляд сейчас они там переделали концепцию стали сдавать в аренду и пошла история но как бы, покупать желающих там не так много, насколько. А каков ценник? Тут, блин, тоже 260-270 тысяч метров. И ну, опять же, мы берем круглые формы, куча остекления. То есть, с точки зрения... да, да. Там все квартиры такие веерообразные. С точки зрения нарезки и там, расстановки мебели опять же, без зато, дизайнера не обойтись. Зато. Там потрясающие виды. Просто я таких нигде в городе не видел. Это просто бомбит. Даже если сравнивать с февральской революцией дом, который вроде бы тут же где-то рядышком, он тоже высокий, но за счет вот этого масштабного остекления который в башне и сеть а за счет вот этого раз развернутости вот это вот там конечно виды просто сумасшедшие я там был несколько раз и с людьми смотрел так что днем вечером Фантастич! фото к тебе можно кидать Потряс... если у тебя нет потрясающие ребята виды если вы любители вот это ну да вот, ног, да вот этот город у моих ног вот этот город у моих ног это конечно, то это ваш топчик дня. правильно ну что, ребят, пишите в комментариях, если у вас какие-то вопросы по этим ЖК. Возможно, у вас есть свои, свои кандидаты, кандидаты названия самых дорогих. А я задам еще один вопрос. <с Паша, Вот скажи, пожалуйста, вот ты бы из всех из этих семи, которые мы с тобой разобрали, где бы ты жил? Ну вот откуда взять такие деньги, первый вопрос. Нет, ну допустим, тебе говорят, Паша, выбирай. А, хорошего просто задаешь слушай почему-то почему-то наверное либо ленина 8 либо хохрякова мне как-то та часть центра больше нравится Ой, чем в вот это она там... а чего ну мне просто та часть центра больше нравится вот, с точки зрения общего общего ощущения там то есть когда я на хохрякова где там родищева где форум групп я прям типа тусить вот это а... Жить постоянно в этом месте, оно, а ну, ну, в, в, в какое-нибудь заведение хорошее заехать, пообедать и так далее. Но Короче, то есть я локация, бы, да, то есть локация то, бы, я, я бы брал более ту ту, ту, ту, ту, о, Хохрякова, кстати, тоже Хохрякова, не Хохрякова, там же не форум. Я скорее зеленина 8 все-таки. Концепция, да, концепция бывшего Тихвина, принцип, который умеет, могет по красоте что-то сделать, да, и близость к площади 5 -го года. Ну, это мои личные причины. Ну, вот мы и определили лучший Не, макаровский да, элит такой... Подожди, макаровский элит, давай Макаровский элит, который у ГМК для себя построил Я бы там уже с удовольствием Мы его не взяли Простите, там нечего брать Хотя, да, там нечего брать Он тоже мог бы попасть, он не попал Поэтому, Паша, поздно пить боржоми Ребята Я принципу в Ленина 8, 28-ми этажка во дворе не прощу Поэтому я там не живу ну, в общем, вы сами все слышали, ребята. Сделали все выводы для себя, какие вам надо. На этом все, дорогие друзья. Ставьте лайк, жмите на колокольчик. Подписывайтесь на канал. Красивых вам квартир, уютных домов. Да прибудет с вами И Муза. Их покупку. Пока. Пока.